распределение активов да то есть ну я не призываю я не даю индивидуальную инвестиционную рекомендацию что это стоит сделать но по крайней мере в каком направлении стоит посмотреть стоит посмотреть направление золота да то есть золото скорректировало здесь процентов портфеле, хорошо бы золото иметь а, хорошо иметь типсы. В чем, в чем неудобство типсов, да, то есть этих инструментов в том, что они недоступны неквалифицированным инвесторам, к сожалению. Поэтому вы можете открыть брокерский счет, там, я не знаю, в интерактив Брокер, в эксанты, через этого брокера непосредственно купить. Должны быть консервативные инструменты в долларах с фиксированным доходом, просто эта доля не должна превышать, допустим, 10%. Ну опять-таки реал-эстейт, фонды недвижимости, коммерческой недвижимости, они там широкому кругу людей недоступны, но в качестве альтернативы, ну просто будет пускай это доллар, да, то есть не рубль, а доллар, да, пусть не 76%, пусть будет процентов 50, но тем не менее. По крайней мере, то, что я сейчас вижу по интеллектуальным денежным потокам, да, люди, люди а, разгружают позиции, преимущественно аллоцируют свои активы в консервативных инструментах, инструментов инфляции. Иногда люди говорят, приходится слышать такое возражение, но акции же это тоже инструменты антиинфляционные, то есть, если инфляция в долларах будет расти, то и акции же будут расти. Ребята, вы должны понимать, что э, да, ну то есть, природа акция она антиинфляционная, она просто более долгосрочная. Потому что, когда у вас начинает разгоняться инфляция, когда у вас печатаются деньги, когда у вас процентные ставки находятся на очень низких значениях и при этом инфляция начинает разгоняться, это приводит к тому, что э, центральные банки вынуждены будут повышать процентную ставку. То есть ставка по ипотеке, стоимость обслуживания долга корпоративными компаниями будет увеличиваться. И здесь возникают очень серьезные риски дефолта корпорации, да, потому что у нее будет увеличиваться стоимость обслуживания долга долгосрочно то есть более дешевый долг будет замещаться более дорогим долгом. И это будут дисконтировать в оценке компаний. И поэтому и оценят это очень быстро и дисконтируют очень быстро. И поэтому в такой ситуации лучше, если у вас инфляция разгонится до 2%, 2,5%, типсы или в России это флаттеры, да, то есть облигации, они вам по крайней мере, ну типсы, да, они будут вам давать доходность на уровень инфляции и ваш кэш он будет защищен от инфляционной составляющей, от инфляционного риска. Спокойно дожидайтесь, когда акции падают. И в этом случае увеличивайте свою позицию в своих инвестиционных портфелях именно акций. Что можно посоветовать в этой ситуации, помимо всего прочего, это пройти курс начинающего инвестора в Max Capital, стать участниками закрытого клуба инвесторов, где мы регулярно отслеживаем направление движения умных денег, аллокацию активов, куда они аллоцируются. Стараемся вести себя очень близко к этому, ежемесячно мы общаемся на эту тему. Возможно, вам это будет полезно и нужно. Опять-таки, мы не принимаем за вас решения, мы не даем индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Да, у нас есть сигналы, что делаю конкретно я, что делают партнеры в проекте, но опять-таки не даем их индивидуальными. Да? Мы развиваем инвесторское мышление. Поэтому, если вам это необходимо и нужно, и вы хотите находиться в продвигающем окружении что называется welcome, рад буду видеть в нашем тесном кругу закрытого клуба инвесторов, надеюсь вам это видео будет полезно и вам, и вашим друзьям, поэтому еще раз ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь среди, среди своих друзей, подписывайтесь на канал, чтобы получать новые видео и еще раз посмотрите стримы предыдущие, да, когда мы говорили о том, какими, с какими ошибками сталкиваются инвесторы. Потому что неопределенности очень много, активы стоят очень дорого и рисковые активы, и консервативные активы действительно стоят достаточно дорого. Очень некомфортно, конечно же, оставаться спокойным в этой ситуации, придерживаться выр выработанной стратегии. Главное, не идите за толпой. Да? То есть смотрите, кому и что выгодно.